Здравствуйте, меня зовут Владимир Исаев, вы на канале «Помощь с компьютером». В этом видеоуроке я вам наглядно покажу, как можно узнать аккумуляторную емкость вашей батареи и сравнить ее с заявленной паспортной емкостью производителем. Данный вопрос у меня появился после того, как я поменял на данном ноутбуке аккумуляторную батарею, и мне стало интересно, насколько данная емкость соответствует заявленным производителям. Этот вопрос я смог решить двумя способами. Один – это через официальную утилиту в Windows, второй это через официальную программу AIDAX64. Давайте покажем оба способа. Первый AIDAX64. Открываем браузер и пишем AIDAX64. Переходим на официальный сайт AIDA64.com и скачиваем материал версии. Нам ее будет предостаточно. Я скачивал экстремальная. Скачать. Скачали, установили, открываем. дожидаемся запуска AIDA 64 X3. Здесь нас интересует компьютер и электропитание. Здесь уже два параметра. Паспортная емкость, это которая заявлена производителем, и емкость при полной зарядке. Это емкость, которая у нашего аккумулятора батареи. Как вы видите, они одинаковые, и то есть у меня стопроцентная емкость моей батарейки. Второй способ. Если вы не хотите ни скачать программки, для этого вам поможет командная строчка. Пишем cmd Командная строчка. Открыть от имени администратора. Открыли. Теперь нам требуется прописать здесь одну команду. PowerKFG Energy. Прописали. Нажали Enter. Программа диагностирует Наш аккумулятор батареи собирает о информацию, ошибки, производительность и, само собой, емкость, которая нас интересует. Единственный нюанс, требуется подождать 60 секунд. Вот, получили информацию. Здесь нас интересует вот эта ссылочка. Копируем данную ссылку и вставляем в браузере. Вставили. Здесь нам требуется найти информацию по емкости. То есть просто Ctrl-F емкость. Вот. Пункт батареи, сведения батарея. Давайте откроем вот так. И увидим. То есть, расчетная емкость и последняя полная зарядка идентичны, как и в Аизе. То есть вы можете использовать либо такой способ, либо такой, какой вас больше будет устраивать. На этом видео хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях к видео. А так приглашаю вас на сайт isaib.ru и на мой инстаграм-канал. Всем спасибо и до скорой встречи!